Всем привет, ребята, это Желтый Мужик. Что меня зацепило с этим постом-то, собственно говоря, казалось бы, вопрос выеденного яйца не стоит, потому что у всех, как бы, ну, или почти у всех лайков немного, на самом деле. Вот. Зацепило то, что чувак выложил классную информацию. Понимаете, то, что в других местах, там, на вебинарах можно слушать 30-40 минут, и, как бы, короче, эта информация я сам себе хотел уже несколько раз Думаю, блин, надо как-то это алгоритмом каким-то записать, так, чтобы было бы четко, понятно по пунктикам. Ага. Ну, все, руки не доходят. То руки не доходят, то лень, то мозга не хватает. Ну вот. Короче, парень выложил реально клевую тему, где камера здесь. Вот. Расписал все по пунктам. Бери, делай. Ну вот. Я что-то прочитал, и меня это так цепануло, думаю... Ну, все мы пишем посты, там, когда умнее, чем когда просто так, чтобы написать. Тут реально сделанная работа. Вот ну, где, вот здесь. Вот, и что в результате? Около ста человек просмотрело его пост, причем это видно, что открывали. И три человека только поставили лайк. Но я не верю, что открывали случайно. Ну, хотя, может быть, но все равно, блин. Тебе что, тяжело лайк поставить? Чувак писал, делал, разместил классную информацию. Нет, блин, пошли дальше. В общем, мы зацепились языками, там, на эту тему я там немножко возмутился, потом поржали, что сейчас в сети лайки хорошо собирают эти котики. Вот. Ну, поржали, поржали, вот, а там, там почитаете, да, текст. Вот. Предложили вместо серьезного там котиков ставить на серьезных постах. Вот. Ну а мужики говорят, ну блин, давай, бери авторское право, э -э шуруй котиков. Вот, я что-то подумал, так сначала ну, сначала так дернулся, думаю, блин, мне что, гемора мало-то экспериментировать. А потом думаю, блин, а почему бы нет? Вот. Ну, короче, теперь у меня типа авторское право. Я теперь буду пытаться. На... <с... <с...> нет, не... Я буду ставить на серьезных постах, буду ставить котиков. Ну посмотрим какая конверсия будет с лайками вот. значит это первый эксперимент котика я поставил вот. ну если понравилось ставьте лайк ну и кстати ребят реально почитайте пост в любом случае если он вам там сто процентов не подходит его можно взять там лишнее поубирать и вообще будет четкий классный алгоритм как проводить консультацию вот собственно говоря все что я хотел сказать ребята всего хорошего, желания, желаний и энергии. Ваш желтый мужик. Счастливо. Пока. Так, где тут выключить? Как обычно, ищем.